Мальцев ошибся, разделяя идеологию с моралью Мы как раз под прессингом о моральной идеологии Какая глупость Жуткая глупость Понимаете? Помните, как о морали говорил Марксвен да, Он говорил, что лошадь никого не убивает Потому что у нее нет морали Вы очень сильно заблуждаетесь Это Когда вам рассказывают, что морально и нравственно А что безнравственно Вас просто разводят Рассказывают, как правило, ханжи, которые сами этими вещами не пользуются Попы и всякая остальная сволочь это рассказывают Поэтому mm -hmm. никакой морали с точки зрения законов быть не должно Пожалуйста, в вашем обществе, там, в вашей семье, в вашем каком-то клане Какая угодно религия, какая угодная мораль Какая угодно А в обществе нет, в обществе должен быть императив, закон и все Поэтому не должны опираться на эту мораль. Это болото, в нем сразу утонешь. Мгновенно утонешь в этом болоте, если будешь опираться на мораль и нравственность. Ибо люди в основном аморальные и безнравственные. А те, которые выдают себя за моральных и нравственных, еще хуже. Поэтому нам твердая почва нужна, как при строительстве зданий. Когда строят государство, точно так же нужно докопаться до... Да? Плиты, на которые возвести все. А плита это четкое представление о том, какая же будет идеология.